Всем привет, сейчас мы с вами приготовим сопа Рика для этого нам понадобится куриные бедра, лук репчатый морковь, картофель цветная капуста чеснок, укроп яйцо, гвоздика черный перец, имбирь карри и соль в подсоленной воде отвариваем курицу Снимаем накипь. Вытаскиваем мясо. Добавляем гвоздику и черный перец. Я ее немножко раздавливаю в штукки. Досаливаем по вкусу. Добавляем все наши овощи. Варим до готовности картофеля. Когда картофель стал мягкий, добавляем мясо, имбири карри. Все перемешиваем и даем закипеть. Когда наш суп закипел, тонкой струйкой вливаем яйцо, постоянно помешивая. Добавляем чеснок. Доводим до кипения и выключаем плитку. Наш суп закипел. Добавляем укроп. Даем настояться 5-7 минут. Наш суп готов. Приятного аппетита!